Такая нерасчесанная. Ну, я не знаю, ты вечно нерасчесанная. И вечно у нас везде все грязно, и вот это у нас не так. Что у нас уже есть нечего? Никто не приготовил завтрак. Кто будет завтрак готовить? Я тут потрачу, а завтрака нету. Она ходит и думает: Ну и придурок. Ну, вот это я, за что его полюбила ярко выраженного человека. И после этого у человека появляется, вот он недоумевает, знаете, там женщин, а она ложилась и думал какой он милый, какой он хороший, ему так благодарно. И он домой денежку приносит, это же он все для семьи делает и так далее. И ему ничего не мешает. Но вот он рожден с тем, чтобы утром проснуться и быть вреденной. Так вот, многим людям нужно выращивать в себе вот это качество, находить хоть немножечко в себе эти ростки радования хоть немножечко находить в себе вот элементы этой радости знаете я вот когда-то говорил на родительском собрании у своего ребенка там один из родителей говорит а я вот научил своего ребенка драться и бить всех остальных детей потому что мы должны воспитывать человека быть воином я говорю, не, ну мы что, варяги какие-то, или мы живем вообще в каком-то первобытном обществе, и нам для того, чтобы завладеть женщиной, нужно огромному количеству мужчин зубы выбить. Слушайте, я думаю, что мир так устроен, он и так может научить всему плохому. Я говорю, а давайте пойдем другим путем, и будем наоборот в детях воспитывать культуру, и будем из детей делать милосердных, добрых и очень хороших людей. Потому что мир, он устроен по принципу выживания, и злу этот мир и так любого человека научит. Зачем нам обучать еще злу? Давайте обучать прекрасному, давайте обучать видению того, что человек может хотя бы с собой справиться. А так вот он же для себя хороший такой мужчина, он встает и все знают, что он хороший. Кстати, совет для женщин или для мужчин. Если вы живете с мужчиной или женщиной, у которых временный заскок, не обращайте внимания. Говорите, там меня все равно любит, все нормально. Почему заскок?